приятного просмотра привет это артур артур это сергей артур нам будет помогать вникать ну пока учится в общем а, понял давай у нас а. тобой э, срез да получается недельный дом недельный до да, срез слезы и печаль слезы. Короче, меня вчера серия. Меня вчера, осенью. Привет, Автор. Я только переключился на видео. До этого. Не видел никого. Все, я готов. Всем привет. Это с привет. вами Солнечный так, кадр на экран. Солнечный Москва. На связи. Ну Но... а. Короче, меня вчера посетил Дзен, я понял, что мне надо делать. Все усложняет. Блин, у тебя интернет нормальный? Вроде бы, а нет? Не тянет? Ну вроде нормально сейчас, плюс-минус. Ну что, показывай, что тебя там осенило, таблицу, цифры, показатели, план, кого убил, кого нанял. Короче, у меня вообще, смотри, где у нас черновик? Вот, я вчера, короче, накидал тут. За, предполагается, вот как сделать, смотри. У меня же есть п да, по НК, так? Угу. Потом есть типа админы по ПК, типа, да, так, да. Угу. Ну и дальше там медчасть там какая-то, да. И типа предполагалось так, что типа я вот здесь. Я управляю. Да? Ну, не не так. Давай назовем вот так. Я роб. Да? А здесь, типа, упр, да, стоит. Uh -huh. и, вот, и вот здесь, типа, упор, да. Uh -huh. Вот так вот. Короче. Э то, что меня осенило, заключается вот в чем. Вот здесь у меня работает сейчас три человека, и я ищу еще одного. Вот здесь uh -huh. у меня, типа, должно работать два человека, по одному в смену, да. Ну и здесь сколько там. Моя... А осененность заключается в том, чтобы сделать вот так вот так чтобы админы были этими отдел продаж или да короче а вот здесь у меня остается что остается маркетинг да? То есть, тебя админы, я какие ребята. Да, послушай дальше. То есть, у меня здесь маркетинг, который делает так. Посмотри, вот, там фишка самая важная фишка здесь. Делать сейчас делать так, чтобы клиенты. Э -э писали. Запишите меня. Все. То есть никаких там заявок, там еще что-то. Я посмотрел сейчас, вот сейчас у меня было собрание с менеджерами по делам продаж по новым клиентам. У меня зашло 334 сделки за месяц вам осирем. Из них успешно реализовано 9. А что так мало? Успешно реализовано. Из которых, из которых внимание. 8 нет, не так, не 8, да, 8. Написали сами, запишите меня. Ну, в Инстаграм написали, в WhatsApp написали. Позвонили на ресепшн. Один пришел по рекомендации. Вот так вот. А если мы возьмем, всего у меня за месяц закрыто 20 новых клиентов за месяц, да? mm -hmm. из которых, внимание, 4 это были заявки с сайта, которые зашли раньше. Да, там, не знаю. Они пришли раньше. Да? И внимание 15 пришло с WhatsApp. Рассылки, и, да? И одна пришла... Нет, нет. Это то, что вот реклама в Инстаграме у меня идет. Они мне пишут либо в WhatsApp проконсультируйте меня на, вот, на услуги клиники. Либо они пишут мне в директ, как к вам записаться. Угу. И одна пришла по рекомендации. Напрашивается вопрос. Самый основной. На хера Козе Баян? Ну Ты имеешь в виду сайт? Да. Зачем мне вообще туда заводить какой-то бюджет и приводить какие-то заявки? Короче, за э, все время работы, мы работаем с одним сайтом, он называется Квиз. с ним работаем примерно где-то месяца 8, может быть 7. Пришлось 17 клиентов с него. Со средним чеком 22 тысячи рублей, что, в принципе, неплохо. Вот. А с сайта, ну, с лендинга, да, там, про минус 10 лет, у меня пришло 4 клиента со средним чеком 8 тысяч рублей. Я могу сказать, сколько у меня пришло с Инстаграма клиентов за это время. Я, mm -hmm. еще, не смотри, я еще не смотрел, но. Знаешь, часто... что я тебя хочу спросить, а ты сколько Смотрим. будешь? Мне просто этот, короче, чуваки приехали на полчаса раньше ко мне. Но но, если с тобой но... потом я тебя наберу, нормально будет? Да. Полгода. Я по конечно, я, конечно это, люблю так делать. Вот, ты мой любимый клиент и лояльный, так что я с тобой так поступаю, прости. Да понятно, понятно. Короче, тебе вот эта хрень вся невыгодно получается. У тебя все сенсты идет, они нормально записывают, и тебе постоянно, ну, менеджеры не нужны, потому что да. надел продаж хрена туча, вот, то есть он неокупаемый, да? Да, да, да, да, да, да, Жесть. да. Да. Ну, блин, это. Ладно, давай, короче, сейчас созвонимся. Ну, я созвонимся из цифрах это представимость. А, все на админов повешаем. Может, три админа наймем, будет эффективнее. Не два, да. три. Да. да. два смен работал, один звонит, принимает, другой клиент встречает и вот так по очереди. А отдел продаж там? Сколько у тебя ЗП по продажам? Ну, я админов зарплату подыму просто. А, ну тем более. Ну или поднимешь, и еще останется, короче. И третьего да. админа у еще. Ну, ну я а, понял. Вот ладно, ладно вот давай, вот беру сейчас я встречу. Бабарик подстрелил. Вот, Кончите я тебя наберу. Давай, давай, давай. Куль. Все, запись идет. Ты да? Знаешь, ну, конечно, у него-то есть выходные. Что говоришь? У меня есть выходные праздничные дни. Добро пожаловать. <смех> Повторить все или ты все запомнил, что вчера было? Я, мне я то, что. Ну, давай я всем с вами уже скажу, то, что у тебя получается вообще неэффективное направление вот этих продаж получается. Сайта, квиза, вот что у тебя. Ну если посчитать, и мы сейчас посчитаем, сколько уходит на менеджеров, на рекламу. Будет на содержание сайтов, может, ну его нахрен, пускай на самотеком, а мы чуть-чуть и -чуть в инсталл, и, в принципе, там третьего, например, возьмем админа, и вот они будут вот эту вот штуку как бы, сами делать, да и, да и все. Ну да, такой такая есть у меня мысль сейчас. У меня есть мысли вообще, знаешь что, у меня вот эти продажники, которые есть сейчас, вот три продажника, из них двое, м, такие, соответствуют и по возрасту, и по вовлеченности, и по способности коммунистского говорить, да? mm. а, я хочу им предложить на админов их перевести, mm. Mm. админам поднять зарплату, то есть там не, не просто 40 фиксы, там, а 40 плюс э, yeah. а, премиальный за выполнение плана, mm -hmm. да? Просто. конечно. И там же интересно работать. Вот я вчера работал за админы, да, снова. То есть, когда клиенты идут, интересно с ними общаться вот здесь, в моменте, да, то есть там, а, интересно их прям сразу записывать, интересно деньги принимать физически. Вот, то есть, а, вот я поработал, вот бабки пришли. Да. Ну, интересно это. Да. Намного интереснее, чем просто в тупую сидеть там 40 звонков делать. Вот. И я думаю, может быть, я так сделаю. Ну, по крайней мере, сейчас прозондирую, насколько они готовы к этому. Если они готовы, это вообще супер. Я их сразу же поставлю на неделю. Уже так, да, там затестить. А вот одна менеджер, которая у меня остается, я ее пока убирать не буду. пока мысли есть. Оставлю ее пока. Пускай работает 2.2, пускай работает, обрабатывает входящие заявки. Короче, заявки решили вот эти вот квиза оставить. Потому что они пришли. Актуализируют, получается. Что сделать? Ну, базу актуализирует. У тебя же есть там непонятные статусы. Ну, что то типа вот такого, да, такая вот работа. То есть э, сквиза у меня заявки заходят, они дешевые, они там, ну, порядка там 20 рублей заявка стоит, что ли? Mm -hmm. Вот, да, то есть. И там мы с маркетологом решили, думаю, ну что, ты пошла, да? Я на ну, типа, супер тебе типа тише будешь дверь открыть, или ты услышишься? Я услышу. Вот. И да, наш счастлив. И этот. А? А да. А, привет, и, э, э, ну короче, оставить их просто их с ними работать чуть по длиннее. То есть не просто сразу типа пришла заявка, там, давай запиши, да, там и по скрипту скрипт видишь хороший сделали, по скрипту они записывают, но потом видать знаешь какая-то. Надо в моменте деньги брать, наверное. Типа записали по скрипту, давай бабло, <плати>, 50 тысяч плати, сразу депозиты переводи. Вот. Потому что они потом, видать, там, опа, очнулись, типа, что, куда меня записали? Какая-то клиника? Да, Не знаю. Короче, вот такая вот есть гипотеза, пока ее оставить, но ну, даже если она отвалится, типа, ну и, ну, и хз. И больше сосредоточиться, знаешь, на ноге, там каких-нибудь блогеров поприглашать, знаешь, там, какие-нибудь вот агрегаторы типа Zuno там, да, там разместиться, чтобы были заявки входящие уже по типу «Здравствуйте, как вам записаться?». Потому что в основном приходят, вот я проанархировал, в основном это. приходят только вот такие люди «Здравствуйте, как вам записаться?» и те, которых порекомендовали. Так, вот то, что ты сейчас сказал. Открывать да. Модель Про, открывать задачи. Сейчас мы да, это все Еще один есть тип клиентов – это те, которые пришли с улицы просто шли увидели живут просто здесь рядом там район нормальный и зашли поэтому надо еще одна штука возникает это вывеску повесить ну, да. ну давай погнали Ar арбайтер все что ты мне наговорил мы превратим. В список от чего отказы сейчас будешь чем там мне для этого нужен управляющий а, вот сейчас у меня... начал стажировать уже, получается, вот по тому как да? Расписали, начал, да, начал стажировать, но мне пока не непонятно. Пока вот прошло сколько, четыре дня, что-то пока как-то ни рыбы не ясно. Я не знаю, может быть, информации много, и она раскачается, может быть, что, Ну, короче, вот... Сколько ты готов еще там, ну, неделю, например. Там, неделю готов, да. Но Смотрите. я за эту неделю э, все-таки хочу собеседовать еще людей. Но у меня стоит ремонт сейчас: типа, как это сделать? Когда я начал приглашать людей, вот у меня было еще одно собеседование на управляющую, и она пришла ко мне в клинику, ну. и в той возникли вопросы, типа, что такое, типа туда-сюда, что мне работу искать, ну, вот такое, знаешь. И я такой думаю, блин, что мне делать, короче, типа, может, я загоняюсь и… Ну, давай, это по задачам сейчас, короче, пробежимся, ты только мне это вывалил, давай его запишем отказы сделаем и по управляющему тогда поговорим. И еще я хотел бы посмотреть, как у нас идет план, потому что сегодня 22 число. Мы больше... хорошо поработали, вчерашнюю выручку еще Макс не внес, но вчера мы прям бахнули, короче, четко. Вот. Ну давай, с чего начнем? У меня не а, видно экран твой. У вот у меня есть черновик, вот я здесь накидывал то, что... У меня экран не видно твой. Ах ты, господи, молчите. Как ты рассказал, ты записывал в этот момент, наверное? Так, вижу. Вот, я здесь, короче, вот, собрал примерно, да, там, то, что из головы было сюда, пока выгрузил. Соответственно, это то, что я тебе вчера рассказал. Так, а подожди, ты можешь включить экран, ну, выключить экран, еще раз включить, потому что это, это А подожди, все, good, good, good, good, good. Все, давай, покажи. Ну вот. Все, давай сейчас, смотри, перейдем к задачи сразу. Давай. Вот, у нас есть э, продажи первичным клиентам. Короче, мы сейчас административную приборочку вот здесь сделаем, чтобы это у нас было, чтобы у нас не было тут задачи, тут бросили, все в черный записали, потом еще потом переписали. Вот здесь, э, ну, назовем просто продажи тогда. Все, их не, ну, не будет у нас первичных, там вторичных. Вот. Это у меня этот, шифр. А, вот это вот прикольная идея, сделать фото в инстансе с хэштегом «забери подарок с собой». Это я увидел в этом. Давай смотри, сейчас пока в детали не будем погружаться. И а просто что? будем ну, первые оставляем, поднять 9 и 10 вопрос сверху. Это в скрипте. Отказ. Это нахер, где не надо заниматься. Ставить скрипт на второй раз. Это, я не знаю, я думаю вообще от скриптов отказаться в формате хайперскрипта, то есть когда ну, ты идешь. Можешь... Ты... Вот просто сейчас смотри, я тебе говорю, пункт этот оставляем или нет, давай быстро пройдемся. Пока Хз. Давай вот так вот, пока. Дальше. Наладить работу контролера. Это обязательно надо сделать, но тут пока непонятно, что делать. Дальше. Создать документ мотивации. Вот это вот ну, по-любому. Получается, с менеджерами или там администраторами, точнее. Но новый клиент у тебя остаются, ты их там фиксируешь. Ну, смотри, я. Я бы всех клиентов бы завел на админов. То есть они бы и новых обрабатывали, и постоянно. Новых по формату, знаешь, как только, чтобы они не заявки отрабатывали, вот вы оставили заявку, та -та -та. а чтобы они работали в Инстаграме, в Ватсапе и отвечали на входящие звонки. Типа знаешь, что в Инстаг... Ватсапе пишет человек, здравствуйте, как вам записаться. Зачем ей переводить ее на телефон? Прям там же в Инстаграме я отвечая, на что хочешь записаться, давай запишу, вот число, вот это, пиши номер телефона, чтобы я тебе в карточку занесла. Они записываются так, я это тестировал, не надо переводить на номер телефона, типа оставь номер телефона, я сейчас тебе позвоню, и звонишь, разговариваешь. Зачем? Прям там в Инстаграме пишут, я думаю, что это должны админы у меня делать. И то же самое, когда в WhatsApp мне пишут, «Здравствуйте, да. консультируйте меня по услугам да, Тогда это получается ну, как бы, ну, мотив, ну, мотивация администратора, да? Вот, вот наверное вот так вот сделать, с администраторами вот задать Все. конверсии там звонки а, и тому подобный функционал админа Снять ежедневно полза там по новых клиентов конверсии звонки, записи визит по админом получается угу. это обязательно надо делать руку пока не слушать пока мне слушать разбирать звонки с менеджерами чтобы эффективнее это обязательно. Тут получается служить... Ну, Тут Трех менеджеров по два, два в смену. Ну, как бы вот это... Ну, тебе... Здесь ну, это... Есть... Отказ. Да, да, этой задачи. Создать для подписку в инсте, пустить его на рекламу. Ты готова. Угу. Только оправь... Это записан предварительно. Порядок. порядок работы с теми, кто записывает, это отказ. Это сейчас получается, что... Будет э, отказная история, то есть не будет таких. Программ, вещей. Создать правила работы в ней. Вот здесь да, вот это обязательно нужно сделать. Это прямо... контролировать аму. Это обязательно. Выделить инструмент увеличения продаж на Instagram из книги потапов Ну это как бы из формата там было бы неплохо там. Нет, делать или нет или отказ. Да да, да буду делать, но попозже. Выделить ну, инструмент увеличения а, запустить рекламу в контексте. А, не буду сейчас делать, но ну, возможно, позже, то есть, как бы, как инструмент, наверное, нормально, но... Трафик скизов э, с таргета. наоборот, получается, мы сейчас СК убрали, на... ну, то есть, короче, отказ по задаче. перевести марафон со схожими блогерами. Ну, да, это, это, это, как бы, в процессе, там, ну, как позже пока. Это, ну, не, не, не прям прям что-то клиентам у нас в принципе там смотри если дублируют то мы их как бы тоже отказ делаем составить скрипт работать с базой клиентов ну, вот, Готов... это вот здесь где она была по скрипту вот а вот от... а вот хз вот она хз короче ее удалить можно ну, вот здесь пища отказ ну, как бы, ну что ты отказываешься от него. определить правила с отказом обязательно да надо да надо контроллер админа по соблюдению скрипта встреч Ладить работу контролера, да. Это обязательно. Вот. Смотри, ты по-новому и по старым слушаешь. В принципе, вот седьмую можешь удалить. Она же сверху у тебя тоже дублируется. Да. Перевести в норму онлайн запись. Готово. Подключить админа, вам а, записать контролируем на ресепшн Подключить админа вама на запись клиентов на ресепшн. Ну да, да. Это, это, ну как бы это где-то тут дублирует задачи, там дубль задачи назовем. Дать инструкцию админу, с чем мы делать для выполнения плана записи. Ну хз. Ну это типа вот где у меня правила работы админа. Где-то она у меня здесь была. Наладить работу. А, это контроллера. Четырех менеджер мотивация задачи конверсии функционал ну короче я бы знаешь как ее где она у меня где она 38 вот то есть я бы здесь переименовал бы эту задачу давай я бы ее назвал как э, составить создать работу администратора ну вот она так и есть Сдать инструкцию выполнения плана Плана, да, вот, для выполнения плана. Все, не записи на ресепшн, а просто для выполнения плана и а, и функционала. Типа хостес, касса и тому подобное. Вот так вот. и утвердить админа мотивацию выполнения плана? Ну, это вот выше было уже, это дубль задачи. Угу. Наладить контроль работы админа, чтобы все делал четко и в срок. Это наладить контроль. Наладить работу управляющего, получается, чтобы подмин все делал четко и в срок. Чтобы админ все делал четко и в срок. Вот так это, по сути, это. Нанять УПР, чтобы он выполнял план по количеству, это остается еще. Угу. Ну, вот надо ее обсудить. А ну, что, вы, выделяй строчки, которые вот, ну, готовы... Определить формат ввода в должность а, УПР это да, тоже. Вот это тоже надо. Давай лишнее сейчас уберем. Да. Админ работу мы делаем, все равно, чтобы у нас хаоса тут не было. Хауса у тебя, мне кажется, хватает. Так, как я это делал до этого? Вырезал, да? Как я делал до этого? Не помню? x по-моему. А, control, точно. Ctrl X. Вот. А, они здесь не удалялись, да? Ну сейчас мы это быстро почитаем. Ролсис сделал. И подожди, ты нижние еще не все довел? Смотри, да какой ты. Все, все я сделал, все вообще. Ну дубль, дубль задачи. С базы клиентов, вот она составить базы клиентов. А дубль задачи, да? Ну удали его нахрен, пофиг. Okay. Mm -hmm. так продажи по повторным клиентам вот эту строчку тоже удали ага, супер так давай нумерацию здесь нормально сделаем вот смотри у тебя есть еще вот позже да получается mm -hmm. Вот, давай их отсюда вырежем. А куда поставить их? Незавершенки. Ну, чтобы здесь у нас актуальное было. Позже, когда-то позже, хрен пойми, это, это на незавершенку попахивает. Ну, то есть, ну, ну зачем нам фокус держать, если аналтика? Давай, непонятно. Угу. Все, давай обратно к задачам. Так, и все, у нас остается продажа, да, получается. 16 задач. Да? Да. Так, а это что такое? Тоже типа позже, нет? Вот составить, это обсудить нас, Составить скрипт звонка клиенту во второй раз. Но типа нужно ли делать админом скрипты? Ну, нужно, да. Но, наверное, их нужно делать не в хайпере, а нужно их делать в понятной логике какой-то и давать админы учить. Я не знаю, как это сделать. Давай еще, знаешь, что сделаем. Смотри, у нас, ну, тут у нас плюс-минус, вот эти 16 задач понятны, да, мы сейчас их дополним. По проблемке мы же все долбанули, у нас есть план-факт. Считает, я там... Судим, да, у меня есть вопросы. Да, давай. Сейчас, подожди, секунду совет директоров так ну что, поехали Алло, алло. да да да да да да я, короче, да да да да да да да да да смотри, да да да там, да да да да да да да да да да да да да да да да Возможно... Оксана.. Вот так вот. То есть, если они просто ну, скажут, типа, мне, ну, типа, не, это не то, то тогда мне надо будет нанимать срочно людей. Ну, давай, знаешь, как сделаем. провести переговоры с Оксаной и Викой или Вита. Витой. Витой, Витой. Ну да, то есть с ними переговоры, провел. Там, если чего не да-да, нет, нет. Если нет, то найм. Если да, то фото, Ну, чтобы мы. Ну, то есть, если переговор, все, мы эту задачу выполнили, дальше найм, например. Или дальше фототопер. Для того, чтобы их переводить, нужно сначала motivation составить. Но у, нас, но у нас записана такая задача. Ну вот, да. Угу. Вот. Пока на данный момент. Пока, вот, ну на данный момент, пока да. То есть вот. самое основное, это получается сейчас, вот смотри, так вот, да. Подожди, давай, продажи мы весь спектр учили, да? Давай еще раз попробуем, посмотри. То есть, что я думаю, да, по продажам сейчас самое важное. То есть, это э, регламент работы админа это первое мотивация это второе это найм и найм потом далее обучение далее это статистики метрики админом это контроль качества хостес и скрипт ну, и и клиенты. Ну, блин, и записи. Это, это, так, это заявки. Пока все. Вот, но на данном формате, да. Там там потом дальше мысль-то летит уже. Не, ну, в принципе, это у нас там прописано. Давай тогда вот где задачи, просто это, вот, первыми пунктами поставим и выделим какие-нибудь персиком, цветом. Давай, ага. А что ты фото у нас же есть. Фото... Сейчас, сейчас, так. Сейчас. так, регламент работы админа. Где Давай он? Первое, пронести переговоры с админом. Да, вот, ну. А, да-да-да. да, Вот. Вот это первый формат. То есть ты пошел с ними, побазарил, короче. Все, дальше ты пошел, и они говорят, что по бабкам, ты мотивацию начинаешь придумывать. Нет, сначала подожди, что они делают? Где у них регламент? Дать мотивацию, ну, 28-я встреча. Дайте, вот, дайте инструкцию. Что делают? Mm -hmm. Потом мотивация. Так, определить мотивацию. Где она? Вот она. Потом, что там было дальше? Так, наверное, обучение. Вот про обучение у меня что-то есть здесь, нет? Ну, у тебя же обучение есть в этом, ну, админов, ты же обучаешь. Ну да, но их сейчас нужно пересмотреть обучение под вот этот формат плюс надо сделать так, чтобы они все понимали процедуры, с которыми мы работаем прямо их выучили, прайс выучили и так далее обучение, это выучить процедуры и прайс окей okay. экз... ну типа вот так, да? так, дальше метрики есть, контроль качества Нет, он здесь был вот, научить контролера. Перес... А, ну вот, пересмотреть воронку Вама. И правила работы с ней. Это вот сюда. Mm. А, так, контролер. Наладить работу контролера. А что это написано? Что-то значит, что это за хрень. Ну, типа, что значит наладить работу? Типа. По, по, по... Ну, для себя метка, в общем. Для себя, да. А, научить контролера контролить Ама. И iClients. Ну все. И заявки СИНСТы. Заявки СИНСТы, это вот они пошли. Хэштег. Определить правила для отказа. Это вот сюда. Наладить работу контролера на админ по соблюдению скриптов. Ну, что это, дубли, дубли задачи? Да. Вот это лучше. Вот это лучше удалить отсюда. А вот это оставить. Наладить работу контролера. Вот. Так. PDF на подписку это уже готово. А давай готовое перенесем тоже вниз. Да, сейчас сделаю. Составить скрипт звонка клиенту второй раз. Сверять ежедневно. Вот, Сверять ежедневно. вот так, потом получается УПР, потом получается вот это. Вот составить звонка по клиенту во второй раз пока оставлю и мне слушать. Ну да. Вот, наверное, пока вот такой вот формат получается. Да, Русский? его нормально только. Так, и давай как бы такие самые. Ну, вот актуальный, который ты пролопатишь. Это получается по восьмой пункт. Ой, по 9 пункт. А ну, в принципе управляющего тоже. Десятый. Вот, по десятый видели? Ну, какими-нибудь фиолетовыми, не знаю. Ну, то есть вот это нужно ломануть. Ну, чем раньше, тем лучше. Ну, может, прямо вот текст тоже выделить ну, с нумерацией. Ну, или так. Угу. Вот, то есть, по, ну, как бы, у нас одет, ну, сейчас продажи и так нормально, но мы еще усиливаем, правильно я понимаю? Бату mm -hmm. не катаем, короче. Блин, что-то ненарядно как-то. знаешь, такой фиолетовый, вот, где фиолетовый чуть ниже, фиолетовый. да. Нормально? Угу. Ну пока вот так получается. Окей, так, по продажам понятно сейчас, что тогда долбить. Все прибрали, все нормально, да? Yeah. Окей, я бы здесь у тебя почистил там внедрить управленческие учеты, финмодель получать там 100 новых вот эти вот. Смотри, знаешь, что надо сделать? Нужно сделать, составить план продаж клиентам и выручки. Да, а, согласен. Это должно быть 24-го или 25-го. Вот прям обязательно. А можно кидать и там основать. Посмотрим. И вот это прям, прям, прям, прям самый-самый важный. там есть бирюзовый цвет такой прикольный. Бирюзовый? Да. Какой? Где зеленый у тебя там стоит, рядом с зеленым, чуть правее зеленого, чуть выше, ага, вот это. Так, э, окей, скрой продаж давай я хочу прибраться у тебя, ну вот сейчас в продаж приятно находиться согласись. Ну а я думал, может мы это закончим и потом пойдем в управленку? А что это? Ну и чё, план есть, все четко. Э, Приговор проведешь, сделаешь, сделать тут нормально. Хотел всё. это проясниться по управляющим. То есть у меня сейчас тетка, да, вот вышла. Вроде как она адекватная. Ну, там ее там работать хочет. Но. Опыт есть работы в гостиницах, да. Ну, там несколько гостиниц было суточным. Там админы, все дела, то есть, ну, примерно схожий формат. Ну, что-то вот сейчас 4 дня прошло, она, короче, как ни рыба, ни мясо, как будто. ну, знаешь, какой-то активности нету, которую я ожидал. И здесь у меня возникает вопрос. Либо я слишком быстро хочу, чтобы она въехала во все, и это нормальный процесс, что она просто смотрит, как говорится, да, то есть там, через себя переваривает. То есть так-то она, ну, как бы там старается все, да. Ну, Но провести переговоры. Расскажи так, что поняли там, ну, что вообще, как вы оцениваете там, что, какой план? Чтобы она составила мне план задач своих на. на... Не, не, не, не, Просто это, это полная шляпа. Ты просто с ней поговори. Ну, то есть, ты как бы, вот, чтобы вытяни из нее план, в общем, вот так вот. Что значит, вытяни из нее план? Спроси, а что сделали, а что там это, а как с этим, как с этим, как с этим, как с этим, как с этим, как с этим, как с этим. Вот. И по ответам, ну, узнаешь, как она у тебя. А что хотите, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, то есть, что еще хотите обучить, а что обучили? а что поняли, а что не поняли. Ну, то есть вот эту, погоняю просто по вопросам. И там тебе станет очевидно, будешь ты с этим человеком работать или нет. Вот Она скажет, блин, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого не хватает. Ты говоришь, слушай, ты управляющий, почему ты ну, как бы сразу это не говоришь, а, ну как бы ждешь момента, пока я с тобой начинаю разговаривать. Ну, как бы это же не ну, хрень какая-то, у меня сотрудники такие есть, и когда, до которых надо докапываться, а ты же управляющий, ты, ну, как бы сама до всех должна докапываться, в том числе и до меня. Да, если тебе что-то там не хватает для выполнения плана. Вот я хочу в понедельник с ней планерку такую, типа, что сделано за неделю, есть же задача поставлена, что она собирается делать на предстоящей неделе, прям по Да, я поняла, как будет управлять, чем будет управлять, куда будет смотреть, как будут приговоры вести с админами, как ну, то есть, вот, все дела, как делать вообще. Не то, что там сделаем мне отчет, а просто с ним побеседую, и вот, ну, главное, чтобы у тебя структура беседы была в голове. Ну, или на бумажке. Ну, как бы подготовься, какие вопросы ты ей ну. То есть, ну, блок основной это админы, блок основной там это, кто ну, по базе будет у тебя остаться, звонить, да, блок по скриптам, ой, по стандартам, э, по финансово-управлеческому учету, да, как она будет это контролировать. Я учет мне еще не передавал вообще. Ну да, Не можешь ей учет показать, сказать, вот мы так учитываем, там, тыры-пыры, ну, у вас как бы время на обучение есть на этого, или вы, ну, чем вы сейчас заняты? Ну, какой у вас там план по обучению, внедрению, погружению там? Вот если она он, все ответит, ты поймешь, что, блин, ну, реально, надо больше просто времени, и она и по учету еще ни хрена не смотрела, и тут, mm -hmm. тут, тут, тут возникает. Ну, ты поймешь, что, ну, да, как бы, там, за четыре дня чудес не бывает, там, в твою компанию погрузиться. Но если она, в принципе, туда погружается, то это нормально. Если она даже не погружается, а ждет чего-то, это плохо. Вот. И, по сути, тебе нужно переговоры провести с менеджерами, если да, все будет их закидывать, там уже мотивация, там, ну, она уже актуальна будет, мотивация, скрипты, контроль и вот это все. И переговоры провести с управляющей. Если нет, то тебе опять нужно собеседование, тык-тык-тык, вот эту всю штуку. Вот. А так, как ты хочешь, там, типа, пускай он мне отчет там. Это, конечно, все круто. Но ты видел хотя бы один такой отчет? Типа, сделай самоанализ там. Сергей, сделай мне по себе самоанализ там. И все, я не знаю, полгода буду тебя ждать, ее. Хорошо, ладно. вот этот блок сворачиваем, в принципе, нормально идешь, в все нормально. По управлению. Это я не проверял еще. Вал учетов, факт результативности по сотрудникам. Вот это мне нужна твоя помощь здесь. Составить вот этот вот план-факт по, по админам, получается, по их записям, по их ну, по всей вот этой вот истории. Сколько заказов зашло, сколько записано, сколько пришло, сколько из пришедших записано дальше. Ну, смотри, О, это задача по продажам, просто дать задание Максиму за какой-то период сделать вот это, вот это, вот это. Просто, чтобы он подготовил тебе ту и и все. Максим, он такой персонаж, который хорошо исполняет э, данные задания, но сам придумать не может такие таблицы. Нет, да, ты можешь ему дать сказать, ты же только что мне сказал, что делать. Количество, ну, в разрезе администраторов, количество заявок, количество записей, количество пришедших в принципе все, он это сайклаунзе возьмет, как бы, то есть ну. у тебя будет просто дополнительных ну, отчетов до хрена и делать ну, постоянно там отчет, отчетов, отчетов и автоматизацию, ну как бы смысла нету. То есть ты анализ сделаешь, кого-то уволишь, ну, и, как бы, и поймешь вообще периодичность вот этой всей колески. Он тебе этот отчет, ну сколько он тебе, я не знаю, там два часа займет у него времени, чтобы подготовить за январь или за какой-то период, у тебя же сейчас более-менее управляемая компания становится, ты можешь давать задачи, ты можешь что-то внедрять, там тебя все слушаются, ну плюс-минус уже получше, поэтому вот эти вот задачи, ты, ну как бы это все нацелен на продажу, ты можешь туда проверить себестоимость, ты можешь сказать, Максим, предоставь мне отчет по себестоимости и ну расскажи, как ты его посчитал, это тоже продажа. Я просто задача ему по продажам как-то ну, проанализировать какие-то штуки. Ну, объясните, как он писал. Как посчитал, скажи в IPA, скажи вот здесь, скажи в CDS, скажи здесь, скажи здесь, скажи здесь. Вот. Потом ты ему говоришь, может, чтобы я тебе не говорил, покажи здесь, покажи здесь, чтобы ты мне подготавливал вот эти вот вопросы сразу. Скажешь, Окей. Вот эту задачу можно перетащить тоже в продажу. Файл учета результативности по сотрудникам. Ну, это вот ну, задача Максима, да, получается, нужно поставить. Настроить учет маркетинга, что-то там не имеешь в виду. Так, файл учета фактор результативности по сотрудникам, это, это, это, это короче, ну, сюда, сюда, она у тебя внизу дублируется уже. Строит учет маркетинга. Ну, типа, сколько трачу денег, сколько заходит. Ну, ты уже сделал и принял решение по Инстаграму, правильно? Ну, я посмотрел это, знаешь, как бы в формате... Ну, да. Ну, да. Наверное, это... это, это позже. Это, наверное, не заинтересован. сделал один раз. И ты, исходя из этого, принял решение э, расформировать отдел продаж и ну, как бы больше денег, ну, больше внимания денег уделять Инстаграму. Правильно? Mm -hmm. Вот. Потом у тебя будет новый отчет, ты, например, захочешь ну, за раньше проанализировать Инстаграм. Это задача, которую ты поставишь кому-нибудь. Нет, ну смотри, задачу ты выполнил, сверху с поставщиками провел, а дальше ты будешь передавать функционал управляющему по сверке поставщиков. Я бы не. Пото всю хрень мы перепроверили. Определить точки контроля у, у заполнения у, ну, все будет. Ну то есть ты эту задачу сделал, ты сейчас будешь уже функционал передавать управляющему. Нет, да? я не делал, я в нее не погружался даже. То есть, пускай она разберется. Кому что, сколько там должны, поймет ВУ, где какое поступление было, что оно там есть. сотрудник, как и контрагент, передать бухгалтеру чеки, переплатить стандартные регламенты. Переплопать стандартные регламенты – это, в принципе, обучение этого управляющего. Это в процессе… Перелопадить стандарты, регламенты, Это. Ну смотри, у тебя есть э, задача нанять УПРА, чтобы он выполнял план по количеству среднему чеку и рентабельности. Ну, вот. В принципе, это вот вся хрень, которая сверху, она как бы, ну, нанять, типа, управляющего. Функционал мы расписали по регламентам, мы расписали ему табличку, вот, ну, как бы, я за то, что вот эту управленку, которую ты вверх, ее вообще отсюда, типа, ну, как бы, отказ все на сделать, да и все. Ну, то есть, это нанять управляющего у тебя стало. Нанять управляющую задачу тебе понятно? Ну, пока... Там же есть, чтобы она научилась учету, есть, чтобы она с поставщиками могла прибраться, с абонементами, с депозитами. Так, так, то есть ты, как бы, говоришь, вот это все вообще убрать отсюда? Ну, это нанять управляющего. Мы функционал его прописали, контрольные точки управляющего прописали, стандарты, то, что там, ну, как бы, нужно ей передать, дать. мы. Ну, это есть отдельный документ по управляющему. Управляющий вот ты сейчас уже собеседуешь, тестируешь, там, ну, как бы, этот вопрос запущен. То, что ему передавать и то, что он должен контролировать, это есть у нас э, в документе функционал. Угу. Угу. Ну, то есть, ты сюда не заглядываешь, ты заглядываешь функционал, когда с этим, с управляющим разговариваешь, и ему передаешь. Это, а функционал дублирует вот эту всю хрень. Ну и что ты предлагаешь, вот это вот взять отсюда? Вот эту всю хрень вниз спусти и напиши просто отказ, да и все. Ну, что-то готово, что-то отказ, что-то еще что нибудь А построить отчет по себестоимости – это просто задача, которая нужна тебе для актуализации продаж. Ее надо в продаж запихнуть просто и все. Ну, как бы, ну, не то чтобы отказ, а то, что мы это уже и так делаем, передаем управляющему ищем условно. А пока управляющего нет, все эти точки один хрен контролируешь ты как управляющим. Это твой функционал, короче, на данный момент, который ты хочешь передать на управляющего. А функционал у нас просто в другой вкладке. А это были разовые задачи, которые, в принципе, мы уже один раз сделали, и это становится уже функционалом. Понимаешь, о чем я? Да, да. Ну и тут, чтобы у нас не было вот этой вот всей хрени тут непонятной, вот управленку мы можем удалить. Передал бухгалтеру чеки? Нет, в процессе еще. Еще. Это функционал. Ну да, вот так вот я это оставлю, пока здесь. Вот так вот оставлю. Смотри, 5 стандарты и регламенты. Ой, что перелопатить. Ну, вот смотри, есть, допустим, нанять упра чтобы он выполнял план а по количеству секунд средней рентабельности лишь формат ввода в должность и продать регламенты, который есть, дать конкретные задачи. То есть это не одна и та же задача, ты регламент ты будешь передавать и перелопачивать сразу или нет. Да, да. Но они видишь, у тебя задублированы, тебе кажется, что их там дохрена. Вот. И вот эти вот две задачи, ну, можешь их в продаже, в принципе, тоже запихнуть. Ниже спустить туда. Ну, здесь Ну, ладно. Давай, внедрить управленческий учеты и финмодель. Что там еще не внедрили, Скажи. Абонементы, ГУД, прибраться, ГУД, сделать взаиморасчет с поставщиками, ГУД, объединить корректность заполнение данных ухождений. ухождении, ГУД, сверху с поставщиками в листе настройки, факт приход, реализовать панель учета фактических данных по финмодели, ГУД, составить инструкцию видео текста соответственно выполнение ГУД, провести контрольные средства коррекции выполнения ГУД, подлечить листи периодичных проведений, контрольных средств ГУД, согласовать формат предоставления отчетов. Отчет. Здесь, знаешь, не хватает сейчас? Тут не хватает именно по врачам вот, средние чеки смотрю, потому что то, что там сделал, оно ну, не совсем то, что надо. Ну, давай начало. эту хрень отсюда уберем, у нас есть ТЗ в учете. Я к тебе к тому, что, ну, у тебя до хрена тут нагромождено. Получать 100 клиентов, 200 клиентов, продавать косметики вроде на миллион рублей, это, в принципе, ты же планируешь эту штуку? Ну это да, это, это шлепантень. Это все, ну вот, это вот, вот так вот. Шлепантень, да? Ну, да, да, да. Игорь разума. А что ты ее скрыл, зачем скрыл? Я же удалил ее. А вот еще скрытая хрень вот и смотри у тебя как бы задачи 16 штук, и у тебя развита они на две категории в одной из категорий две задачи ну как бы ты уверен что нужны категории ну и давай пронумеруем, пронумеруем сколько там Капец. Да, что она сгруппировалась ты. Напишите сто пять. Это, вопрос, Владам, вот у тебя, смотри, 18 задач, разбиты на две категории. Нет. Точно ты уверен, что нужно добавлять отдельную категорию на две задачи? Или просто можно удалить управенко и продажи и вот вот эти вот сделать 17-18 А ты можешь управенко и продажи убрать? Ну, 18 задать счеты. Ты 105 уже перелопать, а 104. Просто удали первую, вот эту вторую строчку, удали. Какую вторую строчку, вот эту? Да. Пусть будет счет. Наименование. Вот мне наименование. Поставь задачу. За, за, за, за, за что? За что ты мне достался? Вот 18 задач, что эти долбасишь там, вот, которые выделены. У Макса там за что ты, ты просишь в бухгалтерии передаешь чеки. Если мы, короче, долбанем, я думаю, задача 14, у тебя 4 будет задачи останется, прикинь. А конкретно с управленцем у тебя будут дела серьезные, вот. Такая штука, и, ну и звонки слушать, потому что, я думаю, ну, ты точно это мне можешь сказать, что это ключевое, потому что, ну, как бы, ты там… Я тебе говорил, что ты самый четкий из всех, кого я знаю, нет? Не, ну слушай, как мне, вот прикинь, объем вот, этой задач, свой твой, там, еще людей там, переворачивать, если вот, ну, как бы, вот, раскидывать все это. Все круто тут, тебе все нравится? Да? Русь, тебе нравится? Помаши рукой. Ура! Маленький пока, но все-таки уже управленец, инвестор и финансист. Да, совладелец. Совладелец крупный. Клиники, омоложения. Там типа увольняй, нанимай, мне послышалось. Да-да-да, увольняй, нанимай. Дивиденды выводи. Выводи дивиденды на садик. Да-да-да. Лисопед хочу. Да-да-да. У тебя дети есть, нет? Нет, еще. Хорошо. Так, ну здесь вот так получается. Здесь Все, красоту навели. Да. Но мы сейчас по факту прибрали, ты не в табличке, ты понимаешь, что мы говорим, у тебя прибрали. Ну да, да, да. Угу. Легкость, легкость почувствовал Сергей Николаевич. А, да, есть легкость. Кайффанул прям, да? Да. К следующему созвону у нас где-то 4-5 пунктов здесь всего лишь останется, прикинь. Отлично. И там пойдет все то, что мне очень нравится – это маркетинг. Ну, и управляющий, да, управляющего надо толкнуть, ну, как бы, не просто толкнул взять, а чтобы он выполнял наши ну, функционал, инструкции, регламенты, и выполнял самый главный план, который мы перед ним ставим, да, там, показателях. И дивиденды выводил. Ну, конечно, куда без них. Я не знаю, я уже дивиденды не говорю, потому что по Получается, каждая встреча завязана на эту всю штуку. Для радости и жизни. Ну так, Сергей, я бы хотел с тобой. Смотри, черновик тебе не нужен же, да, сейчас? Его можно грохнуть. Я там этот, я там черкаю всякие штуки. Ну ладно. Оставим тебе эту штуку. Предлагаю тыкнуть на функционал на незавершенке. Сейчас перейти, да, посмотреть? Ну, конечно. Ну, смотри, чтобы сэкономить твое мое время, с 1 по шестой пункт поставь управляющий. И двинемся дальше. Окей? Пошли, да. Ну вот это вот. Ты амаксимум там вообще. Что -то есть? Что, видишь, есть. Готовое. Готово. Не знаю, не смотрел. Ну, давай список нормальный сделаем. Ну, в принципе, у тебя так не так много, Мы, ну, пронумерованный список сделал нормально, сколько у тебя задач незавершенных, непонятно пока. 23 задачи, одна готова, Че еще? Так вот. Окей, давай ну, наметим. Ну, то есть вот это максу передашь, что еще? Ну давай как бы там 3-4 задачи там выделим, какие будем делать. Ну это я не буду пока делать, это не буду пока делать, не буду. Вот это управляющий. Это не буду, это не буду, это не буду, вот это я сделаю, да. Ну, черт я не знаю. Как как он... Мы, а, привели систему мотивации ну, всего персонала. У нас, в принципе, это же есть по админам и по управляющим. Да, ага. да. Может, удалить ее нахрен отсюда? Она у нас есть задача по бизнесу. Правила по работе с менеджерами тоже же не актуально сейчас уже. С медкартами. А, медкартами старян. Разработать тумбочку. Фу, нахер тумбочку. А что ты, разобрал ее? Да, уже давно. А ты на ну, чем надо было написать готово? Так, пока все из того, что есть. А, ну ладно. Че, Сергей? Мы, получается, задачи по бизнесу проработали, да? У тебя из головы все вытащили, записали, красиво Функционал управляющему передаем, на тебя, одна задача остается – это маркетинг. Ну у тебя там Инстаграм, там и остается. Терминичок мы у тебя не забираем. Сейчас я включу Инстаграм. Инстаграм мы у тебя не забираем, не завершёнки мы там наметили, в принципе, у тебя так немного Давай посмотрим учет. Давай, сейчас. Что ты там напродавал. Будем радовать наших. У нас же с тобой обучение называется «Выводим на миллион» студию косметологии, студию омоложения, минус 80 лет за так, что смотрим получается? У-у, да, смотрим. Да, вот систему. Ну, смотри, у нас единственное, что у меня вчерашний день не готов здесь. Ну, он заполнится только в понедельник. Да, да, а в... Типа 20 число поставим. Ну, по 20 там так себе история. Ну, то есть посмотрим сейчас, да, по факту. Ну, конечно, ты взглянем. Так, по 20, да, получается. Мне такая цифра больше нравится, чем та, которая сейчас появится. Я, кстати, пацанам вчера это показывал, то, что ты типа на 4 выйдешь. Но я видел, что не то стоит, думаю, ну ладно, ладно, не буду. Ну 2,7, сука. А, прибыли, а, ну вот, 2,200 типа, да, при, валовая прибыль будет? Две валовая прибыль? А, 2,200? 500, в общем, мы куда-то. Ну типа да. Так. Ну вчерашний день был очень хороший. Сегодня, завтра еще два там, пока два таких дня. А так вся неделя, блин, сука, клиенты записываются, вот эти вот новые, да. То есть я еще и начал паниковать, ну не паниковать, а о чем мы вчера там и собрание устроили. <связывая> что записи или полный день, просто, вообще с утра до вечера плотником. <связывая> Подтвержденные, все говорят приду. Отмена, отмена, отмена, отмена, отмена, отмена. Все новые вот эти. Я думаю, да идите вы лесом. Короче, что-то не то делаю. короче, Да. И ну вот сейчас получается, видишь, 1.915. Там мы вчера сделали нормально денег. Там по 300 да, где-то. И вот, ну, короче, ну, я так думаю, что мы где-то на. На 3, на 3,2 где-то там должны выйти за февраль. Может на половиной если прям совсем будет все четко. Вот. Ну, да вот. смотри, даже если вот так смотреть, то ты уже как бы там 20 число больше на, продавал, да, получается, на 500 тысяч, чем вот, в январе, да. Вот, себестоимость у тебя ниже, вот, чек у тебя выше, чем в январе. Вот, количество чеков чуть поменьше, да, но как бы, ну, еще не закончился февраль. А, вот такие дела, в принципе. Вот. И будем. по По розница, смотри-ка, я в план почти попадаю. А, ну, лучше уже января. Вот, ну, дожать надо, да. Если у тебя вот такие дни, дожать, дожать, дожать, дожать. Я думаю, в март можно будет еще план, план банан, план банан. Я думаю, что у меня, короче, есть в голове, знаешь, такая штука, типа сейчас текущего управляющего сказать иди нахер, no. но ну, ну, ну, не то, что, ну, короче, посмотреть в понедельник там, вывозит, вывозит, нет, нет. И как бы, ну, особо мне даже уже это, ну, вот с новым пониманием действий, то, что мне нужно все на админов переключить и управляющим, то есть я могу и сам пофигачить за Упра на ресепшене просто посидеть, посмотреть, что, как там делается, все вот эти вот... Смотри, управляющий, ты будешь внедрять, ну, как бы, минимум два месяца, даже если толковый придет. Mm -hmm. Поэтому, если ты этого хочешь уволить и другого стажировать, да, там, нанимать, то сегодня... Конец февраля, март-апрель ты, как бы, по-любому, привязан, ну, к управляющему. Даже если он придет, прям вообще такой, как тебе нужен, толковый. То есть он придет, и ты говоришь, а, управляй. Даже если мы на заборе красным цветом вот эти все инструкции напишем ему, вот, тебе все равно нужно его поддерживать, будет два месяца. когда видишь, как бы я тогда не знаю. Может быть, она тетка и нормальная, не знаю. Смотри, давай. короче, такая вот Психо-психо это, психо-голова, блин. Короче, да, вот. понедельника, от переговоров. Ну, то есть сейчас как бы попусту, да, все равно мы наметили что с ней надо поговорить. Для себя план составить, да, вопросы. Ну, основные блоки это админы, продажник, CRM-система, финансовая система, план, ну, то есть стандарт. Ну, то есть, ну, они, в принципе, у тебя функционально все и прописаны. То есть ты можешь открыть документ функционала и по каждому пункту просить, а что вы там поняли уже, что в, это, ну, в этот пункт погрузились, что поняли, что будете делать. Пон, что поняли, что будете делать, там, ну типа вот этого. Ну то есть вот каждый вот этот, где, мы, ну, где у нас таблица функционала. Вот. вот и слова, так. Да. Вот и все, если ты понимаешь, что она как бы адекватна, да, ну то есть просто времени не хватает, ну там два-три пункта она уже как бы плотно фигачит, да, там погружается в них что еще там, я не знаю, 10-11 пунктов, еще ну, 10 она погрузится, ты поймешь, что, блин, ну реально больше времени просто надо. Если она не бум-бум, то она, в принципе, и через 4 дня тебе будет какой-нибудь нести стиль. Ну, короче, подкидывать тебе проблему, а не подкидывать решение, да, и, ну, короче, вот такую штуку. То есть она обучается вообще или нет, ты мне на этот вопрос должен ответить. Вот. Если нет, то мы теряем время, короче. Нужно другого управлять. Ну, вот два месяца, за, ну, как бы, два-два с половиной, три, короче. Вот, ты освободишься, как бы, там, плюс-минус, только к маю. Ну, я так и планирую. Но и... я к этому время хочу еще денег заработать. Нет, вообще это... мне нравится сейчас вот это состояние легкости внутри, когда я лишнее отсекаю. То, что я отдел продаж убираю сейчас. Мне кажется, это наиболее правильным решением. но У меня внутри есть, знаешь, какая-то внутренняя... Внутреннее. Сейчас, подожди. Я, короче, внутри, знаешь, какая штука. Ну, короче, я 4 года строил отдел продаж в своей клинике. Я его делал по науке, по всем делам. Двухступенчатый, трехступенчатый, с квалификаторами, там, со всеми делами. И сейчас просто взять и, короче, сказать, что я шел не туда, для меня как-то внутри... Ну, так, тяжеловато не тяжеловато ну короче непривычно непривычно как тебе сказать короче внутри у меня э, стопо, ну как сопротивляется определенная часть этому решению ну типа ну, короче она просто сопротивляется без э, каких-то логических объяснений то есть -то объяснения конечно ну, там, сам же понимаешь голове так как Сейчас вот затронул. То есть ты на цифрах понял, что ты 4 года там долбасил не туда. Вот. А если бы цифр не было, ты бы, может, всю жизнь бы туда и положил бы на эту хрень. Так что хорошо, что сейчас. <с> <escre's fans> Просто у меня много вещей, там что кто-то кого-то уволить не может, -то да, там какого-то топ-руководителя, там зама, зам замдиректора, там еще чего-нибудь. Кто-то расстаться с партнером не может, знаешь, там, например. Тоже там по 8-5 по лет, там, как кошка собака, уже всю жизнь живут, и по-другому не знают как. И вот ну, на логике, на цифрах, там чуть-чуть на приборочке, тын-тын-тын-тын-тын-тын. Хоп, -тын -тын -тын -тын -тын -тын. сработало как бы -то, с тобой. Тоже через цифры. Ну, а то, что ты... Я тебе бы... вторую часть да, не пояснил. Но вторая часть у меня, она больше перевешивает, она у меня ликует внутри от того, что, блин, что на самом деле все просто. Нахера мне... Это тут вот огород городи, взял двух толковых администраторов, дал им мотивацию нормально заработать денег, чтобы они просто, ну, нормальные были, девахие. И научил их работать, и все, и они будут колбасить, и мы будем зарабатывать денег э -э нормально, все вместе просто. И все. Думаю, сейчас кто-то смотрит там нас и так, чувак сделал 105 задач, там передал хреновую тучу функционала, вот эту всю тему внедрили, перевнедрили, перевнедрили, внедрили. И такое, да, все просто на самом деле. Но я тебе могу сказать, да, все просто, вот то, что мы там, какое у нас там, 18 занятие, вот это все сделать и вот как бы, ну, будет просто с точками контроля, с этими, планами, тин тин тын тын вот. ну как бы, ну я согласен, что все просто. Там? А, сентябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Когда мы с октября начали? Октябрь, ноябрь, декабрь. Февраля. Ну да, все просто вот, но на это на вот эти предварительные ласки с Сергеем Михайловичем ушло уже сколько, пять месяцев. И еще может быть, Просто не то, что, что мы делали эти пять месяцев, а насколько легко я сейчас себя чувствую по отношению к той идее, которая у меня родилась вот, буквально на, ну, на днях, там, вчера, там, позавчера, что не надо городить огород и выстраивать себе отдел продаж, нанимать ропа, что-то делать, каких-то квалификаторов, там, выстраивать воронки туннели продаж и так далее. Ну, типа, зачем я себе ему голову вот этим всем делом? у нас там дети не смотрят, у нас там у тебя стоит значок 18+, да, конечно. Вот. что на самом деле э, нужно упрощать в, вот в этом в этом моменте, то есть точнее не нужно усложнять. Да. А да. Упрощение в моем случае заключается в том, что у меня два толковых человека на ресепшене будет делать мне весь тот результат, который у меня делает 6 человек. Да. Вот и все. При этом я буду на них меньше денег тратить, но, но но конкретно этот человек будет получать больше. Но да. не сказка, а компания будет получать больше. И компания будет зарабатывать больше. Ну, не сказка. Да. Ну, видишь, мы вот это все огород, вот этот весь, который нагородили-то, он на самом деле мы это все дело упрощали, упрощали, упро... Ну, это для, нам для упрощения, короче, для управляемости, что там, для того, чтобы мы. Зарабатывали столько, столько хотим, заработать. Ну, типа, вот такой штуки. Ну, как бы вещи то ну, на самом деле, у нас не суперские какие-то там. Согласны. Согласны. Ну, и смотри, как бы, сколько, 5 месяцев мы потратили. И может быть, через 3 месяца мы как бы тебя освободим через управляющего, и это будет нам ну, окупаемо. То есть вся движуха-то у нас, как бы, как минимум, на 8 месяцев получается. Ну да. Вот. А ты, можешь там еще когда передавать школе новый... а... там какой-нибудь в голове созрел. Давай-ка еще вот сюда сейчас долбанем. Вот. То есть проектная работа тоже прикольно, когда новый. А... И вот уже с такими инструментами изначально, если устраивать, то можно двигаться гораздо быстрее. У меня есть там проекты в голове, знаешь, сколько просто? Сейчас они начинают там вырисовываться. А дальше начинает вырисовываться. Потому что есть время, этим типа, позаниматься. Но мы загрузили твой мозг фактами, вот этими цифрами, показателями, и то, что время твое мозги твои прибрали вот с помощью этих функционалов, незавершенных и задач. По сути, мы с твоими мозгами просто работаем, и все. И постоянно тебя с фактом сталкивают. Ну да. Ну да. Ну, да. Мария. В следующий раз, что у нас промежуточная, если надо, будет также там, психологическая помощь. 10 на неделю можно там любую запланировать, главное, там, чтобы все свободны были. Вот. А так я с управляющим в понедельник поговорил. Если что, там тебе отпишу, что, как. А мы с тобой запланируем, получается, на 12 часов по Москве на пятницу, да? На пятницу, да, снова. Снова ну, вот на пятницу запомнил. На 12 в Москве, да? Да, давай также на 12 а -а -а. Так, я продублирую сейчас еще в этом. Как правило, 12 пятница, 12 часов. Ну что, вот ритм прикольный, прикольно, потому что поймали, я прям кайфую тоже от этого. Вот, вот. Ну и там как раз уже план, вот этот ты накидаешь, и мы уже там железобетонный поставим на март. Mm -hmm. Уже Более-менее будет уже как бы там с февралем понятно, Вот ну мы уже как бы увидим. Ну что, Сергей, задаю вопрос, когда всегда задаю всем своим ребятам. Ты рад, что со мной связался? Ну да, да, я же тебе уже говорил. Нет, мне приятно слушать ответ, так что я тебе еще раз. А я ж тебе уже сегодня сказал, ты что-то пропустил мимо ушей. Не, я наслаждался, у меня прям это, потому что я ползал как бы, и я уже на это подсел так, что я вижу. Мне кажется, мне уже бабосов если надают просто там до хрена, я все равно буду заниматься вот этим делом, короче, буду все равно предприниматель. Удачи, хорошего это ж круто. Это ж круто. Ну что, вы Ладно, идете? давай. Руслан, Руслан Сергеевич, хочется кушать, подгулять. Да. Сергею Николаевичу отдохнуть и в понедельник проработать то, что мы написали по задачам. Давай. <с> давай, давай. Все, давай, Серега, с праздником тебя еще. Давай, тебя тоже с наступающим. Пока. пока, давай, пока.